Жене пообещал шубу, если она снег почистит. Вот она. Здесь старается. Вот уже туннель такой прорыло за полчаса. Да получится. получится. Да, так так, там, видимо, слегка было. Давай. Раз, два... Да подержите! Ну, Смотри! Смотри, ебал в натуре! Ну-ка, давай ты! Да давай, я потом тоже сделаю! Сюда, вот сюда! Сюда, вот сюда! Ахахахахаха! Ахахахахаха! Ахахахахаха! Аттуда ничего не получилось! Ничего не получилось! Город Новосибирск. Двадцать три градуса мороза. градуса мороза. А у нас на мотоциклах люди ездят. Давай. Знак шипы <свят> есть <свят> Вот так вот весело у нас народ живет На Красном проспекте Ну Что за машину у тебя? БМВ бумер и все как в первом бумере Да? Это она, да. Ну, коробка автомат Механика. поди, да? Коробка автомат? Да, Механика? Да. О -о -о. Ну ты пиздевый вообще, да? да? Первый парень на деревне, бля. Ну, да, крутой пацан, да? Лубик отдыхает, да? Вообще, блядь. Лубик тебе в каком-то тракторе, а я на бэхе, да? О, блядь. А руль-то у тебя вообще мощь, да, блядь? Вообще, О, нихуя, от бэхи прям, блядь, четкий, четкий. Гоняй, ну, вот. Паде девки, блядь, цабуном бегают, да? Да, садятся в бумер. Садятся, да? Да. Катаешь их на кожаном бумере. Да, был Lexus, потом мне Cooper, Force Galaxy, Labargini все продал, взял он нихуя то богатенький, богатенький, блядь. А у меня было полно тачек, по несу Бэк, а вы -а как А вы куда едете? А мы уже приехали. Ладно, давай. Живете здесь, да? Да. Ну, значит... Зима, холодно, тюмень. Верблюд. Дружок, нам съешь. Да вкусно, вкусно. Какой блядь! Гениальное изобретение капиталистов в городе Оренбурге. Магазин никого нет. Нужен продавец. Агар. Заебись. Русская смекалка. А. На оке возле мотоцикл. Ну давайте теперь его как-то это... Ну не знаю, давайте как-то... Только у меня у друзей у всех крутые машины, а я им все вожу. Ну правильно. Они на своих машинах берегут. Нет, ну как им нужно было сюда? Это Юпитер, да, Иш Юпитер? Да. Ваку Иш Юпитер загрузит. Юпитер 5 еще, последняя модель. Круто. Вообще. Ну давайте. Давай, Вова, давай. По запчастям будете вытаскивать или как? Колесо снимать. А в дальнейшем кем хочешь стать? Ну директором. Директором музыкальной школы? Нет. Но стать нефть. Как бы обычное колесико. Приехала женщина. Говорит, я его заклеила. А она, блядь, пропускает. Фармацевт. Да, медик, блядь. Заклеила она нахуй. Ему некуда было садиться. Тебя похитили, пацан! А есть, а мужик Так, идет процесс. Саня будет дырочку. Вальде, ага, дырка так-то ничего, под сама, да, сань? Да. пошел второй час как дырка, С той стороны ее держат рыбы, походу. У нас топор есть, кстати. Ну теперь, время 12 утра, мы будем теперь долбить дырки квадратные топором. Да, Сань? Или ходить, как видите, бом... бомжи. Мы чужи в Стали собаку одну дома, молодого пса. Вот что он наделал. Да, вот обои разодрал. Ну, это ерунда. В сравнении, что ждет вас дальше, Отхуярил полдвери нахуй. Пол двери нахуй отхуярил, блядь. Юпанный про. Тобой расхуярил, блядь. Пиздец. Все, все, давай его поднял подожди. <смех> <смех> Аж трусится, вообще. Сейчас куплю фокус у <смех> Винни-Пух это свинья или кабан? Кабан? Это медведь. Странно, Короче, такой прикол. Дай, думаю, выйду, посмотрю, там что-то машина, блядь, как, как вообще себя ощущает. Ну, вроде так не сильно попался, блядь. Такой открываю, е... Рот забыл, короче, закрыть. Забыл закрыть, блядь, окно. Вот это, короче, да. У меня сейчас тут лопата, я на Гристина еще Но суть этого крючка будет не в том, что я его выпью, а в том, что наш бокал поменяется местами с нашей бутылкой. И при этом я даже не буду касаться руками. Давайте попробуем. Я накрываю наш бокал, накрываю нашу бутылку. Так что я взял еще одну запасную. В этом случае, если первая разобьется, всякое бывает. Давайте попробуем. итак, бокал на месте, бутылка на месте, пару магических жестов. Давайте я проверю. Аккуратно проверяю. Угу. И вы знаете, у нас получилось. Ну, подождите, аплодировать. ведь самая сложная часть будет именно сейчас. Это взять и вернуть все обратно. И у нас, конечно же, это получилось. Спасибо. Но я думаю, не все полезны, правда? Именно поэтому я предлагаю взять и сделать это по-настоящему, ведь у нас это действительно получится. И как бы я вам сказал, самая сложная часть трюка это взять и вернуть все обратно. Что же, поехали. Ничего у меня здесь, ничего у меня здесь. Ой, еще одна запасная. Так, давайте я тоже ее уберу, чтобы она вам не мешала. Хорошо. Так, попробуем еще раз, в этом случае, поехали. Отлично. Итак, ничего здесь, ничего здесь. А, снова сразу убрать. Давайте я ее тоже уберу, чтобы нам не мешало. <свес> Итак, давайте еще раз. Ажик, поехали. Отлично. Но ну а сейчас я хотел бы усложнить и проделать все то же самое, но только с одним цилиндром. Один убираю и показываю вам очень быстро. Я накрываю наш бокал, он у нас исчезает и оказывается именно здесь. Ведь у нас здесь что правильно? Одна запасная бутылочка. Давайте ее тоже уберу. Ну а сейчас я хотел бы для вас еще раз усложнить и проделать все то же самое, но уже полным бокалом. Итак, давайте я нас по на нашего вина. Самую-самую малость. И мы проделаем все то же самое, но уже с полным. Итак, поехали. Я беру один слиндер, но открываю наш бокал. Он у нас исчезает. И оказывается, именно здесь снова получилось. Знаете, на всякий случай, где у вас я взял еще одну запасную бутылку, еще одну, еще одну. на всякий случай еще две запасных Скажите, вы, юрист, вы с карманниками работали? Приходилось. Э, сам никогда карманником не работал. Сам нет, но попадал. Но попадал. Пальцы, значит, вам не нужны. нужны. Отлично. <связывая> я выливаю Кока-Колу, ребята, самая вредная в мире жидкость. Она нам не нужна. Выливаем. И я попрошу вас, раз вам пальцы не нужны, вставьте, пожалуйста, в бутылку любой палец, который вам не жалко. Просто зафиксируйте горку, Зайдем. так думаешь, что... Ребята, в ваших руках, все происходит в ваших руках. Я беру пробочку, внимание, и забиваю ее внутрь. еще от челюсти объехал. Найдете хотя бы один отрез, и Игорь Глебович добавляет еще 20 тысяч евро. Под стол, стол. Ну-ка, берись. Подвесь ведро, Андрей. Падает, падает. Капец. Ой, не может. Убьется сейчас, блин. Все легла. Ну не, знает, что не встает. Смотри, смотри, смотри, смотри, смотри. смотри, не встает. Смотри, сейчас напугается. Нет, не напугается. Девушка, у вас самые вкусные сосиски! Вы самая лучшая крутилка-сосисочница! Я вас обожаю, вы такая интересная! Такая доброжелательная! Ох, сейчас поедим ваших сосисок! Девушка, вы самая лучшая сосиска-крутильщица! Вы помните меня? Девушка! Ну вы самая лучшая, сосиска-крутилка! Девушка, покажите, как вы сосиски делаете! Вот вы самая лучшая, как лучшая сосиска-крутильщица, вы должны делать урок. Пипец, ну вы умела.